Всем привет, друзья! Вот и я решилась выйти на связь с вами. Давно меня не было. Давно я не показывала свои видео. Так как была очень занята, но была загружена семейными делами. Не проблемами, делами. Так как а, документы сдавала на садик, чтобы возврат за садик был. У меня за садик, оказывается, с октября нет, а я только чухнула тогда, когда э, в один день просто пришли у всех засадик. а я девчонки пишу, они мне говорят, мы уже получили, я позвонила в соцзащиту, они сказали, да, у вас нету, и в итоге я бегала, собирала документы, ну, засняла я это видео, надеюсь, интересно для вас будет, как я там бегала везде, а затем э, Даринку... Вот медосмотр мы проходили годик нам. Я прошла медосмотр. Очень переживала, потому что, ну, год прошел все-таки как-никак. С годами как-то ты больше думаешь, наверное, о здоровье, да, чем вот о чем-то, а... ну, как-то вот больше, конечно, к здоровью ближе идешь. И когда я анализы сдала, я себя накрутила там всего-всего. А в больнице насмотришься на таких людей, которые ну, вот реально сильно болеют. И потом себя загружаешь очень сильно, и я стараюсь больно-то не бегать. Испугалась на УЗИ, все было. Рентген вот только осталось, рентген пройти и все. <coughs> Каждый год надо проходить. вот. Ну, слава тебе, Господи, слава богу, я аж перекрестилась от радости, что у меня сахар, все, гемоглобин все стабильно, все хорошо, слава богу. Я рада этому. Затем, ну, Даринки, вот гемоглобин низкий. Я еще за это справки собирала. Ну, поднимем мы ничего. У меня у детей у Фреды был. Кемоглобин очень низкий, мы ей гранатовый сок, гранат покупали, потом говяжье мясо, говядину, а затем печенку. А, слава Богу, у меня дочка Даринка, у нее аппетит отменный, хотя она ростиком и весом мне <coughs> скажу, что толстушка, но у нее просто она сама как по отцу, а Андрей же у меня худой, сам по жизни был. Да и часто в принципе, просто с годами потом уже строение нашего тела меняется. Структура или строение, как там называется. И в итоге что? Вот сейчас еще у девчонок в сайке будет медосмотр с первого числа. У меня одинарка кашляет. В том году также кашляла, кашляла, кашляла, кашляла. Потом противовирусная попоила, она перестала кашлять. И вот нынче такая же ерунда у него отхаркиваться все, вот как, как будто у него как аллергия идет. Затем Андр... Андрей у меня работает. Работы у него хватает, слава Богу. Ну, у меня еще на днях, ну, как на днях, на той неделе произошла такая интересная ситуация. Думала, не знаю, делиться, не делиться. Наверное, я с вами поделюсь вот а пока я по больнице бегала там документы делала, многие подходят и говорят мыть а я тебя смотрю я тебя смотрю ну вот в ютубе я говорю так вы меня смотрите где ваши лайки я говорю ну где ваши лайки и все говорят мы ставим человек 100 мне все ставим а, а смотришь там человек 30 только ставит и мне кажется что вообще это не наши куженерские а Которые в стороне, они пишут комментарии, ставят лайки, ну, вообще приятно, конечно. Скоро, мне кажется, в поселок нельзя будет выйти. Большинство смотрит. Ну вот. Ну, рассказываю мою ситуацию. Позвонила она на днях, ну на той неделе моя знакомая с пекарней, мы с ней пекарями, а пекарь, пекарями с ней работали вместе. И она сказала, Гузель, подходи, говорит, у нас здесь пекарей не хватает. А я слышала, что они уже всех подряд начали звать, потому что никто не идет что-то. И две знакомые, ну хорошо девчонки работают, я с ними работала, они очень шустрые, они молодцы вообще молодцы, мне очень нравилось с ними работать. Я вообще люблю шустрых э, девчонок, которые реально работают. Не люблю, когда вот стоят, там надо подсказывать. Я когда пришла в, первый раз, я в трех пекарнях в нашем поселке работала, пришла первый раз, когда устроилась в пекарню советского советского. В и, и когда устроилась, меня сразу поставили раскидывать хлеб, а затем а, куличи на куличи я попала, а, куличи я никогда в жизни не делала, и меня поставили делать куличи. Мы делали с 5 вечера до 8 утра до 9 утра. Мы всю ночь не спали, мы всю ночь. А, пекли эти куличи, потому что очень много было заявки на эти куличи, вот, ну, короче, меня вызвали, я после, мы с Даринкой как раз, и с Давидом мы пошли в больницу, я говорю, по пути я к вам зайду, у нас булочная новая открылась, и сказали, забегай, мы зашли в итоге, я зашла через задний ход, там девчонки были знакомые, вот, короче, вот, а, которая позвала на меня, я говорю, что куда, там, говорит, а, за кассой, ну не касса а за прилавком стоит хозяйка, сама хозяйка продает пироги. А, подойди к ней, говорит, а я посмотрела там, что у них, какие печи, я говорю, а что это такие печи, вы в них хлеб печете, пироги, да, говорит, как две микроволновки, только по более микроволновки, и все. Я говорю, 6 до 6 работают, смена 750 рублей, неофициально. Не знаю, официально работают, нет, но я знаю, что там колымет. Я говорю, у вас же трое. Нет, говорит, вот это не пекарь, это не пекарь. А, короче, вот она одна в итоге оказалась. Я говорю, так это одной же тяжело. Ну, они как приглядывают там, чтобы не подгорело, ничего вот такое, да. В итоге, ладно, поговорили мы с ними, я пошла к хозяйке. Народ есть, был, у меня знакомые прошли, они впереди меня. Сзади меня там молодежь стояла, я их не знаю, может, они меня знают. И... И еще какие-то люди, я не заметил Я говорю, по поводу этого, меня, говорю, пригласили на эту работу, говорю. Она даже, я не знаю, я бы так не смогла, конечно, человеку ответить. Она такая, нам вас не рекомендовали, прям при народе. А я не знаю, меня никогда так никто не позорил, я не знаю, я была готова провалиться сквозь пол, сквозь землю. Я была просто в шоке. Я не ругалась ничего абсолютно. Я говорю, а кто порекомендовал, можно узнать? А, в итоге я узнала. Она такая, а какая разница? Я говорю, ну как это, какая разница? Это обо мне речь ведут. Кто рекомендует, извините, кто, кто такое может обо мне сказать? Ну, естественно, что это завистливые люди, которые хотят под... Насрачь, как говорится, а в итоге, ладно, я взяла три пирожка, а, Давид зашел, Давид, говорю, какие эти пирожки взять, он такой, мам, говорит, давай яблоко он с повидлом, сладкие, я, ладно, говорю, давай взяла три пирожка, Диме, Давиду по одному, попробовать только, чисто ради так, и, Даринки, Давид, чай сделал, все, укусил пирог, и зовет мам, говорит, мам, я говорю, что, мам, ты смотри, это что за пирожки, они такие пышные, так смотрятся красиво, такие лакированные. Ага, то есть не лакированные, а глянцевые лакированные. Он откусил, а там такое тесто тоненькое. Повидла не было, а яблоко, нарезанное квадратиками, ну как домашнее, да. И, видимо, чайную ложку, что ли, ложат они там в начинку. И вот это, и эти яблоки, прилипшие к стенке теста, а внутри воздух. Вот, вот так делаешь, да, и они вот э, как шарик э, сгибаются-разгибаются. Я была просто в шоке. У меня Даринка даже... И ради прикола я еще взяла в другом магазине три пирожка. Вот там начинка так начинка, э, затем тесто так тесто, да, можно было и чай попить, и все. У меня андаринка даже не стала этот пирог есть. Она взяла другой пирог и другой начала кушать. С картошкой, которая вкусная. Конечно, я не покупаю пироги, больно-то часто. Но бывает, что охота детям попробовать, конечно, и там, и здесь. И быстренько покормить. Там к чаю, допустим, ничего не успела, там, хоп, деньги есть, ладно, разбегала. Там пирожочки купила, там ребятишкам чайком попоить. Ну вот. И в итоге я просто была ошеломлена от того, что Миша, Калугин... Э, я говорю, Миша, наверное, Калугин порекомендовал, потому что я-то уже узнала, что там Миша работает. А я до этого видео зимой я снимала... А, зимой, осенью, осенью, скорее всего, в конце. Не, зимой... Говорила, что я в эту булочную хочу устроиться, потому что мне Галинка сказала, позвоню, я тебе вызову. Вот. И калугин это вот эти смотрят у сестра Ту Андрея. Миша с первых дней туда устроился. И дает рекомендации обо мне, что я плохой пекарь. Хотя этот Миша и Танины и дети кушали мои пироги. Я приносила им домой, угощала всех. А, родителей, там, вот, пиццей, да, вот, пирожки. <coughs> Денис приходил к нам, Миша, э, племянники Андрей Ну, короче, и <coughs> вот племянники у Андрея приходили к нам домой и ели эти же пироги у нас дома. Даже Денис мне как-то сказал, мне даже приятно стало. Тетя Гузель говорит, такие вкусные, а у меня, говорит, мама так не печет, не умеет, а бабушка только жареные пирожки. Я говорю, кушай, кушай на здоровье. Даже на видео снимала, как они у меня кушали, ну, вот. и в итоге даже они спрашивали, как я тесто делала, а потом я начала видео снимать и показывать, как я тесто делала, а, вот, кто-то говорит, не получается так тесто делать, ну, я и видела сама у Тани, что она делала по моему рецепту, но у нее тесто не получается, Рука должна быть набита. Ну, в итоге, вот что этот Миша рекомендовал, он сам официант. Он учился на официанта, потом ушел в армию. Ну, как в армии служил, не служил, я не знаю точно. И в итоге этот человек, 22 года или 23, я не знаю даже. Что ему мама говорит, то он и делает. Он. Я говорю, да господи, господи. Э, не последняя пекарня, неизвестная. Я еще... Там у нас группа есть, поселковская. Все рекламируют это, эти пирожки. Я написала даже в комментариях. Если вы печете... Если вы... Печете пироги, да, будьте любезны, пожалуйста, не воздух продавать, а хорошие пироги а, по санпину, чтобы проходили. А, не, не, не так вот, да, воздух продаете. А сумма тоже там хорошая. Там 48 рублей один пирожок. А вот который я купила, 18 рублей. Это тоже накладно выходит. Это считайте половину, ты только за воздух платишь. А, вот я очень разочаровалась в этих пирогах, я говорю, не, больше там не берите, у нас вон здесь, в поселке нашем, сто лет уже в обед, как работает как его... Султан Сулейман, вот там классные пироги, там начинка, вот чувствуется прям классный мусульманские пироги, смачные. Потом эти, рядом с Султаном Сулейманом работает у нас конди кондитерская, не кондитерская, э пироги тоже там пекут. Ну, там смачно, за 60 рублей можно треугольник большой пирог, пирога взять, и начинка хорошая, э много, и тесто прям, толстая, ну, вкусные пироги, вкусные. Иногда бывает, что охота вот просто к чаю взять и э, попить, э, поесть и с детьми, по чаю Ну, я редко, конечно, покупаю, но бывает. В итоге я говорю, мои дети, если у меня конфликт, да, вот с ними происходит, вот с этими людьми, вот, ну... С родственниками, даже с, не могу это слово сказать. Ну, у Андрея с сестрой, допустим, да, я никогда детей не сую туда. Они никогда не будут вредничать, они никогда не влезут, потому что это мамины разборки, потому что это мама разбирается, потому что никогда про другого человека плохо не скажут. У меня вот все соседи вот не соседи, а вот поселке вот на Заречной улице многие говорят, у тебя гузеля, дети говорят издалека, даже в темноте идут, говорят и узнают, здороваются. а как приятно говорят они. Я говорю, ну да, они у меня вечно. У меня Фарида вообще издалека кричит здравствуйте. Я говорю, Фарида так не кричи, я Пугаюсь, я говорю. А что, мам, говорит, они же далеко, надо поздороваться. Я говорю, ты, мне даже иногда с тобой стыдно идти, говорю. Давай. Ну вот. Димка тоже в темноте поздоровается, увидит. Ну все вот, девчонки, они у меня еще как-то боятся. Они у меня больше с людьми-то... Ну как они все с мамой, с мамой, да, со своими родными. А Минка, да, она шустрая, одинарка, она как-то вот так вот побаивается, Амина шустрее у меня девчонка. Ну, Давид вот начал здороваться, он у меня молодец. А раньше тоже вот какой-то он замкнутый был, а потом уже увидел, что мы все здороваемся. Ну, пример от родителей идет, так как... И всегда я вот и в садик завожу, девчонок. Я говорю, поздоровайтесь, поздоровайтесь, до свидания, скажите. Ну, как мама будьте, как мама, все время себя в пример ставлю. Видите, говорю, я как громко здороваюсь, и вы также учитесь. Вот. Такие пироги. Вот такие пироги. в садик? Ага, в садик. Давай иди корми. Завтра в школу, пацаны. Завтра? Завтра, завтра среда. Вон, Давид дальше чехнул, да, давай. Нашли я по приколу. А, по приколу кашляну. Ну, короче, вот как-то так. И... И... И... А, да, вот, вот сейчас скоро ведь у нас же выйдет, говорят, 9 мая будет, э, будут, нынче исправлять будем, э, то, что будут парады, в Москве вот точно будет парад. Ну, скорее всего, у нас тоже посылки будет парад. И хочу к этому времени сделать э, э, как его, брошки георгиевской лентой. Э, резинки, одуванчики. Ну, прям они обалденные. Такие из фоамирана. Очень красивые. Но в данный момент я сейчас вяжу... Э, Давид, принеси мою вязку, я покажу. Вот она. Ага. Давай сюда. Ну ты сейчас распустишь, давай сюда бирюзовую кофточку такую, цвет мне очень нравится, очень шикарный. Это на Амину я вяжу, так, такой узорчик. И давно не вязала, думаю, вот, повяжу. Я это буду сшивать, все детальки. И, конечно, можно было кокеткой сверху связать, но... Как я любила, так и а как я умею, так и вижу. Как неудобнее я, потому что сто лет в обеду всегда так вижу. Вот, ага, идет за моими иголками Низия, Низия. А сейчас сейчас пельмени согрела, поели мы. Сегодня собираюсь, наверное, картошку потушить, девчонки придут к вечеру, а сейчас пока пельмени поели. Да, Дарина? Дарина, какая большая у нас? Покажи маме. Какая большая ты у нас. Стесняться начала у нас. Стесняшка стала. Даринка. Вон Димон. Да Димон. Ой, да ладно, иди отсюда, звезда пришла. Да мама не снимать. я уже все знают. Чей ты сын? Зачем здесь открываешь? Я после обеда открываю здесь, Дима. Ну так сильно не открывай. Ну так сильно не открывай, я так вообще не люблю. Аккуратней. Эй, шторку-то, шторку. -то, шторку. что такое? Смотри, что делает он. Паразит такой. Как это? Ходишь? А что тогда лезешь? Я, видишь, снимаю видео. Носки. Так не бегайте тогда здесь. Что бегаете? Вот я говорю, мне продувать Будь будет. Холодно буро, будет. Распусти. Что распустить? Одень бурки. Бурки Будь одень. Как сырые? Сапоги у тебя есть? Сапоги где? Там, наверное, стоят, где? <с <Torme> <с <Bonjour> так, сейчас Андрей уже заканчивает там работу. Приедет, начнем здесь у себя работать. Да, у него работы farewell. хватает, еще в Ешкароле, <fulfills>, говорит, много работы. Потом у нас в поселке тоже его просят на квартиру, ему знакомым сделать. Короче, хоть разорвись. Я говорю, слава богу, говорю, у тебя есть работа. Слава богу. И он рад. И сейчас надо будет в хлевушке приборку сделать. Затем... Снега накидать в теплицу, в бочки набрать снега. А спрашивали у меня рассаду, рассаду показать. Рассаду пока не буду показывать, пуска подрастет, потом уже, конечно, покажу. Но не в данный момент, потому что что-то мне вот перец не нравится. Многие девчонки говорят, ну вот женщины, я всех женщин и всех мам девочками называю, потому что мы все девочки. И мы разговариваю с садоводами, огородниками. Я говорю, как у вас перец? Что-то нынче плоховато, говорят, плоховато. Вот э, севок надо будет, севок, э, севок наверное, посадим обязательно, потому что каждый год стараюсь я его сажать. Ну, нафига ты открыл мне, сынок? Ну, все, друзья, так что вых... Вых... выхожу я на связь с вами. Дай Бог, все будет хорошо, дай Бог, будем снимать. Как получится, так и буду снимать. Часто, нечасто, ничего не могу обещать, потому что если я пообещаю, и я это не смогу выполнить, в ваших глазах я буду выглядеть как обманщица. Так что просто по жизни будем все как идет, так и будем идти прямо, не сворачивая никуда. Так что до новых встреч. Ставим обязательно лайки и подписываемся на наш канал. Оставляем комментарии, а ответы будут всем. Пока-пока, до 0. новых встреч. А, стой, стой. Ой, с ума сошла, что -то. Что -то это, это мне надо каждый день мне по одному видосу скидывать, скидывать. Под... Контент, не чтобы интересно был чтобы контент интересно было а где у нас контент у нас одно и то же у нас вечно одно и то же, ну, вот именно, это, все одно и то же а под а чем мне снимать скажи мне чем мне снимать ну, ну извини у меня немножко. нету здесь в а город ездить ты у меня бантики? А, мне говорили об этом как я делаю бантики я покажу, да, точно я засниму, как Георгиевские ленты сделаю и как одуванчики, да, вот это интересно, может быть. Ну, засниму, ладно, Там ладно. Будет. Ну, это контент будет для Себе. мастер, для мастеров, которые делают конзаши. Ну точно, да. Ну вот эти резинки. Канзаш. Да, для них. А не все будут смотреть. Мальчишки, вот допустим, не будут смотреть, а может будут смотреть, Бог его знает. Потому что мальчишки тоже нынче рукоделы стали очень хорошие. Так что тебя там надо тоже научить. Резинки делай, да? Ну все, это был по скриптам. Всем пока-пока, до новых встреч.